Видаем вас, шинон эсподарства. Сегодня я разом с, со эсподаром Шаром Котом. Вы решили связаться у, у Каппи, кэп, поразмовлять и поднять некоторые важные темы. Зразумела, что для Беларуси. Э, на початку я хотел бы, кэп, мои подписчики, они, зразумевали, кто такие эсподар Шарикот. Коли ласково, расповедите о себе. Я веду политический, социально-политический, даже так бы сказал, блог на ютюбе а уже... Ну, как бы, канал, он довольно старый, но конкретно заниматься этой темой я стал вот студентских протестов. Именно вот социально-политическим стал канал полностью. Там до этого есть видео по ремонту нетбука, там потом какое-то там связано с электроникой, но это как бы такое нерегулярное, и я тогда занимался больше, ну, просто репостил другие статьи. Mm -hmm. в соцсетях. То есть я не, не занимался развитием канала. Конкретно сподвигло меня сделать канал это отсутствие информации. То есть Мы помним в 2017 году, когда были тунеядские марши, появилось много новых блогеров, общество забурлило, но потом уже ближе к концу там 25 и после возникла такая ситуация, что повязали множество активистов, блогеров и как бы информация в регионах, например, по мероприятиям, она нигде не появлялась. Например, про второй тунеядский марш в Орше 26 марта 2017 -го года, не было никакой информации, то есть кто об этом знал, тот знал, а все каналы, которые написали даже о 12 марта, они уже по, про 26 не писали, я понял, что надо что-то делать, то есть я вообще ожидал, что 17 год он принесет освобождение, может даже Беларуси, то есть народ поднимется и будет вот что-то типа как в Армении, будет нарастать, нарастать и в итоге как бы лысую резину мы сменим, но получилось все печально, трагически. С одной стороны, власть пошла на небольшой уступок, они э, заморозили немножко тунеядский декрет, чтобы народ так сильно не бурлил, а с другой стороны, они показали силу как бы, то и пряником. И после этого все спало на нет. И сейчас мы видим, к чему это привело. Декрет один работает, и всем хп как бы, пофиг. Никто да. не готов выходить. В 18-м году, 1 мая, профсоюзы свободные э, попытались в Киевском сквере устроить разрешенный митинг. Пришло человек 200. Остальным, видимо, пофиг. Даже на разрешенный. Ну и дальше как бы покатилось. Я то есть сначала думал, что политика будет только эпизодически, когда, например, мероприятия типа там День воли, Чернобыльский шлях, там деды, что-нибудь еще. Остальное время mm -hmm. целый год как бы, канал будет простаивать, надо снимать там что-то еще. Там, не знаю, Обзоры, посылок с Алиэкспресса, там какие-нибудь поездки куда-то в разные части Беларуси. Поэтому надо было придумать некое такое нейтральное название. То есть, ну, я не стал делать название типа Политобзор или там, не знаю, там политическое Беларусь или что-то такое. Я решил придумать нейтральное название какое-то. Такое название серый код подвернулся. Это как бы такой ну, канал с таким названием может видео публиковать обо всем. То есть, там может быть о природе, и о чем-то еще там, и о, и о погоде, и о чем угодно. Как бы, оно совершенно нейтральное и достаточно дружелюбное, как бы их пользоваться. Поэтому так вот название осталось. Просто многие мне вообще задают вопрос сейчас. Почему? серый кот. Mm -hmm. Там пытаются это связать с повстанческой армией Витушка в Украине, там, да, серым котом mm -hmm. или чем-то еще. То есть, понимаете, как вот люди пытаются искать смысл там, где его нет. То есть, каждый yeah, веру своей так. извращенности видит по-своему. Хотя, на самом деле, никакого смысла абсолютно в этом нет. Просто вот серый кот и все. А вот так само есть пытание мы с вами сейчас по часу, бывая, на белорусской мове, так. и типа, вы, вы белорусскую мову у творчества, у YouTube контента творчести и у ютуб-контента выкористовываю, Але у Жити не выкористовуют белорусскую мову. Но ну, так э, вот отбылось, что я живу в Уорши и я живу у русско-мовного осеродия. Э, да, то бок вас спиняет только то, что у вас э, российско-мовный осеродий? Нет, не только. Это просто было как бы таким стартом. То есть, ну, как бы, всю жизнь я разговаривал на русском языке. Только вот, когда начал заниматься политической деятельностью, я столкнулся с людьми, которые реально вообще на белорусской мове разговаривают. То есть mm -hmm. до этого я таких не встречал в живых. Ну там где-то бывало там... Ну, на уроках, там, да, но в реальной жизни, чтобы люди разговаривали на белорусской мове, я просто не встречал. Ну, тут как mm -hmm. бы регион, это к чему я сказал, что этот регион как бы считается один из таких наиболее русскоязычных. То есть, тут, например, в транспорте yeah. единственный регион, где не объявляют вообще на белорусской мове ничего. То есть, ну тут mm -hmm. есть вывески, но это тут все очень плохо. В сравнении, например, там, с западной Беларусью, с некоторыми регионами. То есть это, как бы, чтобы понятно было, бэкграунд. Плюс, где еще мы находимся? То есть, например, вот Орша, Барань Балбасова, вот этот узел балбасова находился в полк стратегической авиации советские времена. То есть там стоял полк российских военных, и, и потомки их как бы и сейчас там живут. То есть это сейчас просто ремонтный завод, там нет уже войск с 94 или 95 -го года. Но тем не менее, как бы там очень сильные просоветские, пророссийские настроения. Другие места, вот Крупки, например, я тоже был, там тоже, так, военная понятно. часть, там тоже очень ватное настроение в целом. Поэтому так вот как бы сложилось сейчас, иногда в некоторых видео я использую, конечно, как бы все белорусы, которые учились в школе, они проходили белорусскую мову, как бы знают, понимают, читают, но в жизни достаточно редко, потому что, понимаешь, когда... 30 лет прожил и говорил все время на русском языке. Просто взять, вот так щелкнуть и сказать, что все это теперь белорусском русскомовным, внезапно стал, это невозможно. Иногда некоторые видео у меня есть, то есть вот формате белорусско-украинских поси денег мы пытаемся вот я и сайгон пытаемся там использовать белорусскую мову для разнообразия а в остальном видео пользу русский язык тут еще есть несколько моментов мне многие mm -hmm. часто тоже говорили что типа вот не, не делать ли тебе видео там на белорусской мове и прочее как бы надо там работать прочее Я говорю что ребят смотрите нам я в первую очередь вижу Ситуацию так. Нам надо работать с русскоязычной аудиторией. То есть, смотрите, mm. э, те, кто в наше время, вот сейчас в Беларуси размовляет на белорусской мове все время, это как бы уже сведомые люди, им как бы ничего объяснять не надо. Если человек выбрал такой mm. путь, то он уже как бы понимает, зачем он это делает. Но у нас огромное количество ваты, и эта вата, если ты им начнешь что-то говорить, они просто, ну, их сам факт того что ты по говоришь ты уже для них враг mm -hmm. ты как бы чужой и они считают что ну тебя там в детстве покусал зенон Базняк, и как бы с тобой все понятно но они не mm -hmm. готовы э, также перейти То есть для них это чужие ценности И вот люди там слесари васи которые не понимают зачем нужны какие-то куропаты почему там вокруг них суетятся зачем надо режим какой-то свергать ну пусть лукашенко добавит 50 рублей к зарплате и все и мы будем опять его любить и вот что надо сделать его надо просто вынудить добавить немножко зарплаты и все а все остальное там, ну да. эти какие-то заводы там в Бресте, ну построить да. завод, ну и ладно, ну и что, мы живем там не в Бресте, а через 100 километров, нас травить никто не будет, они не думают, что завтра у них могут построить завод, или про какие-то да. репрессии там, это для них ничего не значит. Для них значит их конкретная жизнь. Сколько бутылок водки они могут купить в месяц дополнительно. Если им, например, Путин скажет, что присоединение Беларуси к России увеличит им зарплату на 100 рублей, то я думаю, что огромное количество людей скажут, что так и неплохо было бы, да, присоединяться. И ты им не объяснишь, что, ну, ребята, это же диктатура, Путин это же там паскуда такая, он там в Украине воюет, он там вообще в Сирии воюет, что если мы присоединимся, мы потеряем свою независимость, там идентичность, нас превратят, там, не знаю, в кого, в говно какое-то. Для них это ничего не значит. Они скажут, ну что, нас как бы это не интересует. Для нас суверенитет это только на, наша жизнь. То есть это люди живут чисто физиологическими многие потребностями, mm -hmm. для mm -hmm. них духовное это мало что значит. Не, ну конечно, большое количество там есть православных атеистов, типа как Лукашенко, которые как бы считают, mm -hmm. что mm -hmm. они э, mm -hmm. дофига mm -hmm. какие mm -hmm. верующие, а вы там и еретики, mm -hmm. поганые, там за какую-то автокефалию топите, нахрен вам надо это автокефалия. И такие вещи, когда ты им говоришь, что, например, у нас митрополит наш, не гражданин Беларуси, и он считает, что белорусская мова в церкви не надо. Или, например, что у нас министры огромное количество тоже, э, там министра МВД, например, 99 -го года все родились за пределами, То есть для них mm -hmm. это ничего вообще не значит, какая разница. Так, так что такое дело. Я считаю, что в первую очередь надо работать с русскоязычной аудиторией. Плюс ты вот слышал, наверное, буквально недавно вышла новость, что Google не, не монетизирует там видео на белорусской мове, на так. татарской, на башкирской. То есть okay. это обиваешь теги в видео, когда пишешь описание. То есть я использую вещи такие, типа как плагин VidaIQ, которые показывают там сколько баллов всего добавляет, там такой-то, такой-то тег. То есть названия, например, на белорусской мове, они гораздо меньше котируются, потому что аудитория, поэтому очень много разных факторов. Почему я и больше использую русский язык? Потому что тут много факторов. Тут и SEO-оптимизация, и размах аудитории, то есть и украинцы, и казахи смотрят. Например, казах смотрит видео, вот когда наши посиденьки идут, там или какой-нибудь башкир, и ему ну, непонятно реально, там, когда по-украински, там по-белорусски говорят, он не совсем понимает. Ему лучше было посидеть на русском языке, он бы тогда больше понял содержание разговора. Але вот в тот же час я заважил таким молд, что именно это люди, которые в музей, и яны сутукаются с историей, культурой, и они белорусским мовным. Но как правило, кале яны уже те российском мовне более, то процуют именно это на белорусской мове. Вот такой мод И я пришел к это заключение, что кале как люди стали белорусскими мовными, как выбирали гэты шлях, требуется просто элементарно популяризировать белорусскую культуру историю. И причем не просто вось сухими фактами, а нек те как а наш грон вот, Это очень круто сделано, Там шмат людей приходит, им текава, потому что можно побачить на уластной воши, как это отбывалось в середине вещи. На конт контейнер на белорусской мове с правды недавно мы усе побаились такую сумную новину, что наш спадар франок вечерка и он шмат разового изверта до того же гугла капу яны дозволили просовывать элементарно рекламу ну, платную рекламу на белорусском языке. И они ему Одним словом сказали «шкэндёхай». И они подлымашили, что им экономично невыгодно, как это любят сказать в России. А по сути, ничего у этого доброго не мало, потому что по сути белорусского умных может быть и не шмат, Но белорусы, которые у один час российского языка, они любят поглядеть видео на белорусском языке, их так я завожаю что колено на улице подойти до российском отдыха белоруса и пожая им размылятьться на белорусском мове то он будет спробовать и надтрассианцы отказывать. Я такое состракаю и у крамах, я такое состракаю усюду. У той же чат э, рулецы, саправды, спрабуюсь на белорусской мове. Тобак, по сути, что отбывается? Что люди не супрать, я меркую, докладно сказать, белорусы не супрать белорусской мовы. Просто есть неупыльненность у себе, что а ось там кто-то не заразумеет, а вот нема отношения, а ось нема контента, нема рекламы, нема а, баню, нема кино. Нема роликов, клипов. И тому есть такой стереотип когда их нет, значит, ну, я не буду. Отчего а я буду выделяться. Хотя так само показывает практика, что чем более створать на родной мове но И есть такой стереотип что когда нет ни контенту ни рекламы, ни надписов на белорусской мове о достковой колькости, значит, ну и немае сенсу размовлять. Хотя это не так. Я на два раза уважаю, что когда интересуются у людей, которые беларской мовы, я не перешли на беларскую мову, Завсюди можно почуть, что кто-то почувствовал белорусский мовный гурт, как спевает, ему понравилось. Кто-то просто почув, як кто-то еще на белорусском мове. Ему так само как это спадабалося. Есть блогеры, беларускомовные навод, у каких там, ну, не жмат подписчиков, там, 100 подписчиков, 700, их никто не ведает. А те, кто ведутся, они захопляются ими, потому что беларускомова, она, правда, и она гушит вельми файно. Плюс это нечто родное. Вот что самое интересное, российская мова, она воспринимается вот мною, как нечто такое, сродок коммуникации. А беларускомова, как это нечто, ну, до сердца. Но к счастью, тренд э, уже намечается, уже последние годы как бы увеличивается количество, вообще мода такая на белорусскую мову там и переименовывают некоторые компании названия, используют так. в рекламе, да. И все правильно. Надо поддерживать блогеров таких, под... поэтому подписывайтесь вот на канал. Все да. Ну, вот, как выник, я хочу ось, у всех тех людей, которые будут смотреть это видео, закликать, пробить и потремливать белорусскомовный контент. И потремливать его, смотреть, и так само створать. Так само вот, закликая людей, белорусов. И не только белорусов, дорогие, не бояться размовлять по-белоруску. Потому что минута, минуту, когда вы размовляете, вы у этот момент вы я-я А это великая справа. А, так само закликаю, не бояться, робить свои проекты, творайте бизнес, так само развивайте свои проекты, не бойтесь. Самое коломное это сделать крок перед и просто не сворачиваться назад.